Прям подписчикам гостям я Джетли, и сегодня я буду отвечать на вопросы со АСКФМ. Ну, потому что в прошлом видео я просила задавать вопросы, вот вы задавали, но не на все отвечу, как обычно, потому что некоторые такие дурацкие. Итак, начнем еще с вопросов, которые были до этого. Ты слобни, устрои сходку подписчиков. Ну, сейчас я живу не в лобни. Потому что так вышло. Вот. И для сходки подписчиков у меня маловато подписчиков. Никто не придет, и я буду сидеть и плакать. Не хочу сидеть и плакать. Так, привет! У тебя много парней-поклонников. Как ты их привлекаешь? Научи, я тоже хочу. Каждый день сижу и каю, кто-то дрочит меня. Да. Короче, я не знаю ответ на этот вопрос. Вообще никак. А что нового произошло у тебя за это лето? Я переехала далеко. Еще я съездила много, во много, много мест. И нахуй. И потом уехала нахуй. И все, все на этом все. Вот так прошло и лет. Вот. Всю весну люди сидели на изоляции. Как для тебя прошло это время? Были ли какие-нибудь положительные моменты в этом для тебя? Для меня изоляция. Это положительный момент. Ну, мне правда не нравится, когда мою свободу ограничивают. Типа... Ну, ограничивают и передвижение, но мы все равно нашли какие-то выходы. Там вот эти пропуска, таксихи, такси, когда надо было передвигаться, все, передвигалось куда надо. Во все стороны. Из дома все равно выходила, гуляла, тут ментов нет, ничего нет. Все хорошо. Так маску надо носить постоянно от нее. Вот, -вот, вот так вот все потеет, жарко. И у меня потом такие усики. Такие усики из... Это как называется? Из... <связать> да, у меня потом такие усики из конденсатора. Конденсатора. <связать> <связать> вот. Ч ⁇ по навельному? Ну... На самом деле у нас тут с, с Навельным оказал, оказалась напрямую связанная история, потому что у меня подруга <связано> баллотировалась вот, окружно, окружной мэр или как там муниципальным депутатом короче баллотировалась и так как там произошли некоторые терки, Новельный должен был короче с ними разобраться и помочь, но вот такая хрень произошла, типа его отравили, все дела, и... Не. Вот. Как-то так. Привет, а где же обещанные видео из шоурума? Ну, обещанные видео из шоурума будут попозже, когда мы туда поедем, потому что из-за того, что я переехала, он стал <свеча> еще немножко дальше <свеча> по расположению, и в результате этого... Мне пришлось очень много всего перевести, но не только в результате этого, у нас же еще карантин был, там тоже все закрылось, нафиг. Вот, и пришлось все перевести в другое место. И сейчас в шоуруме, ну, не то чтобы пусто, просто там надо снова убраться и как-то снова все запустить. Но я туда поеду исключительно, наверное, если будет свободное время, либо если там сделать какой-нибудь заказик. Ну и как бы клиенты захотят посмотреть косметоз непосредственно вживую, там, потыкать, посвочить и все вот это вот. То есть до этого времени, ой, я вряд ли туда поеду. Так. Что для тебя счастье? Вот такой вопрос мне задают вот примерно регулярно. Вот раз в месяц точно есть. Ну, типа раз в месяц его задают. И, типа, это очень абстрактное понятие, на которое, э, которое не то что сложно найти ответ. Нет, ответ на него есть, но я не хочу говорить его. Это, как бы, личное. Вот. Но вы можете сами ответить на этот вопрос в комментариях под этим видео, что счастье для вас. И чей коммент, короче, я лайкну, и с тем совпадает у нас вот мнение, грубо говоря, да. Так что можете попытаться. Если обстоятельства жизни разлучают тебя с друзьями или близкими, ты будешь бороться за них или пустишься на самотек? Тоже очень интересный вопрос, потому что в каких-то случаях лучше пустить все на самотек. Чтобы она все само утряслось и типа было нормально. Но это как видос. Помнишь снежный король? Типа, такой, как, как я справляюсь с проблемами? Лишь ты плачет примерно так же. Три, твои три достижения в этом году. Короче, я не умерла. Ну, я не умерла. Три, да, три раза не умерла. Первый раз в начале года, второй раз в середине года, и в третий раз в карантин я не умерла. А вот сейчас, может быть, умру. Потому что что-то у меня горло болит. Да. Как мне надоесть друг другу в семейной жизни? Вопрос такой интересный, как будто у меня остек от семейной жизни. Ну, в плане того, что с родителями, да, допустим, когда я жила, мне вообще все достали. Я когда к ним до сих пор приезжаю, это начинается пиздец, потому что я начинаю не спать, у меня пропадает аппетит. Ну, чего еще, я стараюсь не бывать дома, потому что они реально не Мам, если ты посмотришь это видео, заранее прости, но я понимаю, что тебя тоже все заебали. Мы запикаем? Запикаем мат? Плох. Ну ладно. Почему люди изменяют? Меня так спрашивают, как будто я прям, знаешь, гуру. Серьезно, гуру. Почему люди изменяют? Ну... Причин вообще-то может быть много, типа недостаток любви, недостатка понимания, э, там отсутствие эмпатии, отсутствие, что еще может быть, отсутствие, не отсутствие денег, но некоторые бывают же, типа это, знаешь, идут к более богатым людям, ну, типа там у них свои таракаты. У него много чего бывает, типа тут надо смотреть по ситуации, и потом уже можно будет сказать точно. Да и то не факт. У тебя много парней во Франционе? Оттуда есть выход? В окно есть выход? Ну, типа, блядь. Я не понимаю. Помните, я не понимаю. Я вообще не понимаю, что такое. Короче, я не понимаю, как отвечать на этот вопрос, поэтому херо узнает. Ну, выход, да, выход, так, окно, дверь, там, вокзал, аэропорт. Ты странно, говоришь, нет денег на лекарство, а сама ходишь по тату и всяким процедурам. Разве не здоровье должно быть на первом месте? Эх, блять, мой любимый вопрос, на самом деле. <laughs> Из этой серии получено он два дня назад, кстати. Uh, начнем с того, что большинство процедур, которые я делаю, они либо достаются мне по очень низкой цене, там даже меньше пяти тысяч, меньше, ну, гораздо меньше пяти тысяч, обычно. Либо они сделаны по знакомству вообще бесплатно. Или в обмен на что-то. То есть меня забивает мой тату мастер грубо говоря, за косметоз. Потому что ей нравится то, как держатся тени на ее веках, на которых все тени скатываются, а мои не скатываются. Сама реклама. Кстати, ссылка на группу будет в описании. Заходите и смотрите. Там у меня администрать пара человек. Но я тоже иногда захожу на установленную страницу. Энермес. Так. Вот. Зубы, кстати, мне тоже делали со скидоном. Но мне их сделали не все. Мне там еще доделать придется. Мне сделали клыки, потому что на них начинался кариес. И как бы здоровье. За те же самые деньги, считай, было бы наращивание, что и починка зубов. Я а мне мята. Люблю часть мятой. А, ты в Москве живешь? Да, да, в Москве. Так, ты доделала шоурум. Ну, шоурум я считаю доделала, но проблема в том, что он совмещен с флористической мастерской. И чтобы там что-то снимать, опять же, я возвращаюсь к тому вопросу, что, во-первых, туда надо ездить, ну, регулярно, по-хорошему, но, типа, не получается. А, так как он совмещен с флористической мастерской, которая тоже оформлена, а, есть а, такой нюанс, что там надо постоянно убираться, потому что флористы туда натаскивают всякие вещи. Всякие вещи, грязь, там надо помыться очистить, подмести, вот это вот все. Но перед тем, как туда приезжает кто-то, кто хочет посвочить тень, я, конечно же, все это делаю. Я просто приезжаю заранее и все там вылизываю. Хотя зачем? Все равно потом срач будет Так, как булка твоя кошка поживает? Булка поживает хорошо, отлично она поживает, она всем довольна, и мне как бы за нее не страшно вроде как. Потому что она сейчас используется как терапевтическое животное вместе с бисюком. их Никто не разлучал. Они где жили, там и живут. вот. И, собственно говоря, все у нее хорошо. Если будет плохо, мне обязательно об этом скажут. И я ее, конечно, буду подтягивать. Там, если она заболеет, опять лечить. Если нужны будут деньги на корм, я тоже дам денег на корм. Ну, вроде как, это уже считается не моя кошка. У меня сейчас, получается, вообще животных нет. Кроме меня. Сама свое животное. Что бы ты изменила в своей жизни? Любые три пункта. Охренеть, три пункта, прикинь. Три пункта. Первый пункт. Наверное, я бы устроилась на какую-нибудь хорошую работу, где был бы доход в 100 тысяч. Ну, я вот сейчас пытаюсь это сделать, но, типа, не устроиться, а поднять свою работу. Я это пытаюсь сделать уже, на самом деле, дохера давно, дохера долго, но ну, что ну, пока никак не получается. Буду надеяться на то, что когда-нибудь это получится. Потом. Что бы я еще изменила в своей жизни? Эх. Я вот не понимаю, какого плана должны быть изменения. Материальные, там, какие-нибудь духовные, физические. Какие должны быть изменения? Ну, типа, может быть, записалась бы на фитнес. Но, опять же, тут вопрос в другом. Что можно устроить? Ну, устроиться, короче, на работу, помимо э, вот того, что я сейчас пытаюсь сделать, но, ну, собственно говоря, это и пытаюсь сделать. И устроиться, и свое вести что-то, где надо много ходить. И тогда фитнес может быть, может быть, не, ну, может быть, будет уже не нужен, потому что э, продолжительные прогулки, они могут заместить некоторые виды упражнений. Вот, ну и, не знаю, как бы, помимо этого мне в жизни особо-то больше менять, Ну ничего не хочется. Ну, может быть, бы куда-нибудь переехала, если бы у меня была собственная квартира, которую я могла бы сдавать, и на этом зарабатывать нормально. Куда делся, Крис? Вы расстались? Ну, мы с Крисом так и не встречались конечно не встречались. <с> а, поэтому, как бы, и не расставать. Там тоже одна веселая, запутанная история есть по этому поводу. Которую я сейчас рассказывать не буду, потому что видео и так получается довольно длинным. Для такой рубрики. А, Твой парень осознает, что с тобой у него не будет продолжения рода. Ты же челот-фри, как он к этому относится? Я просто буду смотреть в камеру 30 минут, вот так вот. Чтобы задавший вопрос понял, что это какой-то нелепый вопрос. То есть, ну, как бы, когда ты начинаешь встречаться с человеком, да, ну, заводить вообще какие-то отношения, то встречаться не особо, наверное, подходят. Ну, короче, когда ты заводишь с человеком какие-то близкие отношения, наверное, следует сказать ему свои жизненные позиции, да, и все это обсудить. Потому что некоторые люди воспринимают все это в штыки, а некоторые, ну, типа, нормально. Но child free типа, это не child hate. Вот Крис, допустим, Child Hate. Вот. А child Free ⁇ это такая более отстраненная группа, скажем так. Поэтому все нормально. Ты взаимно относишься к людям, как они к тебе, или ты холодна ко всем? Ну... Тут, опять же, некорректный вопрос, потому что не уточняется, в каком это плане. Обычно я отвечаю добром на добро. Иногда добром на зло, но чаще всего злом на зло, потому что, говорит, не бесите. Те, кто постоянно меня бесит, тем, короче, отвечаю злом, потому что, ну, нифига так делать. Причем они еще бывают, ну, люди бывают такими, что, типа, прилипнуты, не отстанут, а будут тебе писать, даже если ты пошлешь их нахуй. Прям прямым текстом распишешь. Вот, поэтому... Тут как бы надо корректнее вопросы Топ-3 правила для общения с тобой. То есть, вам, когда вы знакомитесь с людьми, люди ставят какие-то ограничения, да, и правила, какие-то условности там у них есть, чтобы с ними общаться. Ну, у меня есть такие люди, да, но они трансгендеры. Которые, ну, типа, говорят, ну, не мизогинь меня там. Вот это вот. Ну, они не ставят именно какое-то правило, они просят, и просьба как бы воспринимается гораздо легче, чем требования. Вот. А какие у меня могут быть правила? Ну, ладно, хорошо есть правила. Не звонить после девяти вечера, потому что это время все, что вот дальше, то, что после девяти вечера, это мое время, и никто в него лезть не должен. Если мне звонят, я сбрасываю. Если мне звонят много раз, я блокирую. Потом чё? Не. Я очень не люблю, когда мне пишут всякие пошлые вещи. Люди, от которых я этих вещей не жду. А не жду я этих вещей абсолютно от всех. Не пишите мне пошлые вещи. Вам абсолютно не надо знать, что творится у меня, как бы, совсем в самой личной жизни. Потому что, ну, блядь, я же не лезу в вашу личную жизнь. Это не касается никого, кроме меня. М -м -м. У тебя есть образование? Приносит ли оно тебе сейчас какой-либо профит? Ну, у меня есть незаконченная вышка. Которые я заканчивать не буду, потому что нахер это надо. Ну, типа художник, там лаковая миниатюрная живопись. Э, вот это все дерьмо. Э, есть еще визаж, ну, типа вот этот э, гримм. Что еще есть? Ну, я не знаю, можно ли считать это образованием. Что считать образованием? У меня есть самообразование. Самообразование помогает. Все остальное как-то не очень. Ни денег не приносит, ни популярности какой-либо, вообще ничего. То есть я не то, что не вижу в нем смысла, да? Нет, я вот, допустим, в начальном, среднем образовании я смысл вижу, да? Там школу можно закончить, потому что хотя бы там научат чему-то простейшему, что пригодится в жизни. Та же математика, например, там считать денежки, денежки считать, там процентность высчитывать во всяких формулах, Химия, ну, меня с химией выгоняли, но типа. Ну, как выгоняли? Меня просто не, не пускали. Учительность такая была. Насрульника-низ под дверь. Но вы этого не слышали. Потому что если кто-то насрет ей под дверь, будут думать на меня. Я буду требовать тесты, далека тесты. Анализы. Вот. Никто этого не слышал. Вот, ну, типа, блин, художественная вышка, я не знаю, что бы мне принесла, потому что, допустим, если бы я закончила Федоскинское училище, да, там был бы вариант либо пытаться как-то себя раскрутить, тоже по росписи всякой, фигня, маленькая, типа, шкатулок там сережек, брошек, пепельниц, там еще чего-нибудь, либо идти работать на завод, который там рядом был, тоже делаешь, сидишь копии. Неделями, месяцами и получаешь за это какой-то процент от продажи из магазина. Конечно, там шкатулки стоят там, по 200 тысяч, по полмиллиона. Но ты как бы от этого небольшой процент получаешь. Вроде как. Ну и копировать чужие работы в этом, на самом деле, для меня очень мало удовольствия. Потому что мне нравится создавать. Создавать что-то, а не копировать и переносить чужие работы на какие-то носители. Ну, типа, неинтересно. Если бы я поступила в строгановку, ну, я там два года отучилась, да, я поступила, но я не хотела там учиться, потому что там у меня начались некоторые терки с преподавателями, с директором. Господи, у меня что-то в всегда какие-то терки были. Как-то странно это. Вот, и с учениками там тоже была одна история, когда мне ученик подошел один и сказал, что, типа, я костми лягу, но тебя выгонят из этого учебного заведения. И, типа, я тебя темно устрою. На? Вот там, конечно, потом мы все это уладили разговорами, но неприятный осадочек все же остался. И Строгановка, блин, все художественные заведения требуют полной отдачи. Причем отдача не 100 из 100, да, там, а 150 из 100, 200 из 100. То есть ты можешь в процессе лишиться последних нервов, потерять рассудок и не закончить все это дерьмо. Поэтому выбирайте осторожнее у кого-то все это, ну, немножко легче дается. Рисование у кого-то труднее, мне оно удавалось, ну, скажем так, на среднем уровне. Вот, и я не понимала, что от меня хотят. Я не знаю, рассказывала ли я вам про это, но если вам интересны какие-то темы, которые я сегодня затрагиваю, да, там истории всякие, вот это вот, все, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, упомяните, там, что за история, и если ну как бы ни одному человеку да это будет интересно, я сниму об этом видео, в котором расскажу все подробно, прямо вот одно видео, одна история, ну развернутая. Что думаешь по отравлению Навального? Ну я об этом уже говорила, типа ранее. Вот. ты как-то сказала, что ты эгоист. Как это в жизни проявляется? С тобой сложно вообще? Не пропущу этот вопрос а, Собственно к Какой из <смех> Вариаций меня это был вопрос Блядь, я вот мастер тянуть время Просто сидеть и смотреть в пустоту Вот, ну да Но это проявляется в том, что Типа, в основном я для себя важнее, чем остальные, потому что я у себя одна, остальных много. И типа, когда от меня хотят чего-то несколько людей, а я хочу полежать дома, посмотреть какой-нибудь видосик или что-нибудь поделать, но ну, типа вообще от всех отрезанной, то я выберу посидеть дома. Я выберу то, что приятнее мне, нежели то, что мне неприятно, но приятнее какому-то другому человеку. Вот. Но тут, опять же, не всегда. Тут зависит от того, как человек ко мне относится. И э, какую, какую роль он играет в моей жизни. Потому что... Вы же не будете, там, допустим, к тебе подходит какой-нибудь чел на улице и говорит, слушай, у тебя клевая шапка, слушай, можешь ее мне просто так отдать, типа, ну, подарить? У меня, кстати, такой случай был, когда я ехала на электричке, ко мне, по-моему, негры подошли. А у меня была эта шапка с ушами, которая черно-белая. И они такие, типа, можешь шапку подарить прикольную? Я не, не могу. 800 рублей на ваш, но ну, так не могу. Ну, типа... Мне кажется, это правильно. Так, окей, давай дальше. Почему людям так важна внешка? И Если ты хоть немного не складной, то твои шансы найти пару гораздо меньше. А хера знает, почему людям важна внешка? Ну, типа, есть поговорка «встречают по одежде, провожают по уму». Ну, наверное, не просто так появилась. Типа, первое впечатление, все дела, там, вот это вот бла-бла-бла. Если ты достаточно эрудирован и способен не только заинтересовать человека, но и поддержать с ним беседу, то, скорее всего, человек не будет судить тебя по внешности. Ну, потому что, блин... Если ты идиот, и ты набьешь статуху, ты не станешь крутым парнем, ты станешь просто идиотом с татухой. По-моему, вот у этого выражения была более грубая форма, но я вот ее уже не помню, поэтому, по большей части, мне кажется, внешность важна только именно на первый, на первый взгляд. Типа, если у тебя интересная внешка, ты можешь как-нибудь заинтересовать человека, чтобы он с тобой заговорил и начал общаться. Ну, тут смотрю, какая внешность. Потому что за некоторую внешность можно и пяти хватить. Ну, как это было раньше, как это есть сейчас в некоторых районах Москвы и все прочее. Вот в Балашихе, например, мне рассказывали, что даже за черную помаду там, или за какой-нибудь неформальный цвет помады или волос можно агрести, Даже если ты девушка. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что немножко внутреннее наполнение <laughs> ну, внутреннее наполнение гораздо более важно, чем внешнее. И если ты умудрился просто начать диалог с человеком и развить его, то это уже на второй план отходит. тут правда, это найти пару гораздо шансы гораздо меньше. Типа написано в вопросе. Вот. Но опять же, блин, кому хочется жить с идиотами, а? Далее идет вопрос, на который я не буду отвечать. М -м -м. Ну вот, конечно, последний вопросик будет: Что на личном? Ты свободна? Нет. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр, спасибо отдельно тем, кто задавал вопросы, хотя мне кажется, что большинство вопросов тут задавал один человек, но, типа, ради бога, вот. Короче, подписывайтесь на канал, если вам что-то интересно, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что как я иначе узнаю, что вам, что вам интересно вообще, ну, и так далее. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Если вы поделитесь какими-нибудь видосами с моего канала у себя на каких-нибудь страницах или в группах. Или просто так закиньте в какие-нибудь группы, те же какашки-совочки, да, там, в погоре. Вообще, будет очень замечательно, очень шикарно. Я вам заранее за это говорю спасибо. Вот. Ну и всем пока!